Так и вот что получилось, получилась дырочка, которая была заранее. Я говорю, сейчас ее раздолбил обратно. Сейчас мы сюда под вакуумку позовем. и она прямо над той канальей, которая в завале находится, напрямую прочистить до колодца туда и сюда. Все, пошли звонить вакуумку.